Одиноким вечером ты вскипятил чайник, налил он налил молока и сел залипать в тиндер, но вдруг тебе понадобилось заменить геолокацию на своем айфоне и вообще телефон у тебя сломался. Что делать в таком случае? Если вы думаете, что я сошел с ума, то это не так. Отчасти. А что? Ведь иногда для того, чтобы позалипать в каких-нибудь приложениях, да или просто так разыграть своего друга или подругу, можно воспользоваться приложением, благодаря которому стало возможно изменить геолокацию вашего устройства без взлома, джейлбрейка и прочих вирусов буквально за считанные секунды в один клик. Утилита iOS Location Change способная изменить геопозицию вашего устройства путем нажатия всего лишь одной кнопки. Однако здесь стоит понимать, что это будет работать только для приложений по типу Tinder или различных веб-страниц в Safari. Реальную геолокацию вашего смартфона или планшета сменить не выйдет, поэтому программу рекомендуется использовать исключительно в развлекательных целях. Кстати, приложение абсолютно новое и вышло оно буквально неделю назад, поэтому вы можете скачать его прямо сейчас по ссылке в описании к этому видео. Также только для подписчиков канала Apple Finder на все программ от разработчиков ULT Phone действует максимальная распродажная скидка до 75%. Ссылка будет действительно еще несколько дней, поэтому обязательно поторопитесь. Ко всему прочему, вы также можете опробовать не менее крутое приложение, как iOS System Repair, одно из моих любимых, между прочим. Примечательно, что у всех утилит от ULT Phone максимально простой интерфейс, что является однозначным достоинством. Не то что уж, что что не все эти новомодные приложения от официальных производителей, да, iTunes? Где и когда весь этот став может пригодится. Условно, вы обновили свое устройство с iOS 13 до iOS 14, ну или до iOS 15 уже в ближайшем будущем. И по каким-то не было причинам ваш айфончик, например, стал работать медленнее или внезапно начали появляться баги, лаги, подтормаживание в системе и все вот это вот. Не переживаем, ведь выход всегда есть. Нажали всего лишь пару кнопок и все, готово. Ваш телефончик будет работать как новенький. Ссылки на все приложения, о которых рассказал у себя в ролике, я оставил в описании под видео. Благодарю вас за просмотр и совсем скоро увидимся. До новых встреч, пока!